Не всегда это можешь видеть, если что. А Я вот же сказал. Класс, пал, бро, бля. Бля, еще, еще, еще один хп, один хп, мид, один хп, фикс. Ладай крышу. Я не okay. надо. Okay. А ну дай дай флеш и поднимем сам пик не окно. Не, отходи, отходи, отходи. Наебанный тайминг, блять. Да, да.